Это правда. Почему не удалось добраться? Потому что обычным людям эта информация не нужна. Если информация, которую дают пришельцы, если информация, которая хранится где-либо в текстах или еще в чем-либо, эта информация есть, но ей не хотят делиться. Почему? Если людям дать сейчас вот смотрите, если бы в, среди, если бы в средневековье какому-нибудь царьку дали бы автомат Калашникова и бесконечное количество патронов, чем бы это закончилось? Да он истреблял бы миллиарды людей, всех бы истребил, угодных и неугодных, потому что это было проще и быстрее. И уже не было бы развития эволюции и цивилизации. Точно так же и сейчас, если дать там новые витки эволюции, новые какие-нибудь системы эволюционные, то люди, находясь на том уровне сознания, на котором они находятся сейчас, они прибегнут к тому, чтобы это не использовать для развития, а для того, чтобы это использовать для разрушения. В итоге начнут друг друга разрушать.